Здравствуйте, дорогие друзья, я объясню вас сегодня. Космофобия. Как бы не знаю с кем. Так, на выборочный. Ну посмотрим, что у нас, кто может быть. Так. Будем искать людей, я не знаю на кого еще зайти. Это английские, американцы, немецкие, китайские. Ещё не знаю на кого зайти Но это тоже время занимает Вот I've gathered a list of other hunters asking for help. Ясно. Давайте к этим. Чё это сейчас было? Может домик взять, наверное, тогда. А, понятно. All первый right, we're here. take a look at the equipment and prepare accordingly before starting the investigation. I've also written some notes on the whiteboard if you need them. I managed to get a copy of the key God Del looks like this is going to be a tough one. Weve Дональд Бенсон. Рейб... Дональд рибинсон значит, да? Так, что там надо было взять это был? Придите призрака, так. Сфотографировать призрака, так. Все взяли. Все что надо. Ага. Так. Это мощные фонарики. Да. да. Так, определите призрака, так возьмем че, че еще взять еще взять тут? так еще что-то можно взять да? а, копируем, так, да. это ванная на втором этаже скорее если ты пойдешь дальше так Проверим минусовую температуру Она на втором этаже окей Смотри, иди за мной. Вот тут было МП2, короче, посмотрим, сколько тут играет. Посмотрите, тут было МП-2 градус. скорее всего, тут. Кряньки призрачные. Где они находятся? Ванной. Дай нам знак. Радио. Радио, да. Радио, да. У кого? Быстро футайте. Захотал. Так. Что это может быть у нас? Еще мне надо доказательства. Так, минусовой температуры не было, так, а чё надо что сказать? О, блин. Ой, я не повыкину, да? Так, ну, ну, Сейчас я буду поверять на отпечатке пальца. Так, это оказывается Юпай у нас. 재미 Идем в тихий дом, чтобы выполнить э, рассуда, короче, чтобы мне. Да, mm -hmm. да, да, да, да. Yeah. Следите. Еще благовоние. Зажигалки mm -hmm. только две, поэтому или сколько у нас зажигалок вообще? Ну был, было, поэтому две, Поэтому не сделал. Вид, только было, я это Было две. Все, значит, двоих только. Если что, то в этой комнате есть шкаф либо тут. О, он на тебя среагировал. Кстати, можем поговорить, тут поговорить с доской, она а снижает рассудок. Кетч, он сказал. Кетч, он сказал. Слышали? Скольких ты убил? Скольких ты убил? Кстати, свеча потухла. Свеча потухла. Скольких ты убил? Прям передо мной появился. Скортик ты. Поговори с доской, да. Поговори с доской, она суда классно снижает. Килл, килл, он сейчас нападет. Тут, конечно, не факт, но да, по идее, Сколько ты убил? Тот, который сидит возле тебя, ты в курсе, что она не включена. Ее надо включить сначала. Да. Вот, теперь можешь разговаривать. Просто я был не в курсе. Шкаф, шкаф, шкаф, иди сюда, иди сюда. А так, пробей шкаф. Ведь, когда ты начинаешь пылять фонарик, нужно прятаться. Вот он, он от меня два раза дверь открывал мне. Прям, пр прям наглую открывал мне дверь. No. Вы сфоткали дневники или нет? Да, да. Окей. Чем сидит-то? Все. Все. Почему ты там сидишь? Все, уже все выполнено. Можно возвращаться. иди сюда <смех> все поставили на призрака да да да все уезжаем да. поставил да. все уезжаем Пошёл, да. There's some ready for you. Ну как, вам рубрика понравилась? Психошку вы, вы наверное, не захотите? Все. До скорых встреч. Всем пока.